Алло. Здравствуйте. Если Александр Аркадьевич к вам приедут, вы начнете... Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Владимировна, могу слушать? Слушайте. Мы... Что еще раз? Слушайте. Отлично, звоним в компанию «Серьез Трейд», ведется запись разговора. Будьте добры, дату рождения свою озвучите, пожалуйста. Я уже озвучивал, ранее вам дата рождения. Сейчас, секундочку, тогда информация загрузится. Я какой суд? Мы не хотим. Я 5, я да, все верно, Наталья Владимировна. Звоню в отношении вашей задолженности по микрофинансовой компании Кредита двадцать четыре. Сумма вашей задолженности составляет три 562 рубля. Плюс сто тридцать девять рублей девятнадцать копеек. Это госпошлина. Требования со стороны компании, чтобы вы произвели оплату в трехдневный срок. В связи с тем, что по истечении данного времени будет приниматься решение уже о дальнейшей работе по вашему долгу. Угу. Поэтому скажите, оплата в полном объеме? Нет, лучше, лучше принимайте решение. Я жду суда. Почему же? Ну почему? Ну вы желали три дня и суд. Вот я жду суда. А при чем здесь, извините, суд? Ну хорошо. Не... Тогда тогда без суда решаете этот вопрос. А как вы сможете решить Он этот вопрос умеет, без биологию, э, решения суда? Ну, это не проблема. А, ну хорошо, не вопрос, Дальше. Конечно. Например, вы оплату можете произвести в полном объеме. Например, для того, чтобы произвести оплату вам, вашей компании, в полном объеме, вам нужно сначала доказать право требования. Понимаете? Я ну, уже говорила, у вас комментарии комментарии там есть, да. Мы постоянно говорим об этом. И я как говорю. бы зачем, зачем еще раз, раз об этом говорить? <связь> <связь> <связь> а простите, вас зовут как? как? Вы Воле фамилия, да. имя, отчество ваше назовите, пожалуйста. Сергей Юрьевич Дудников. Я же вам вначале представила. Я просто слышно было очень плохо, я слышала ваших коллег, но и вас никак. Хорошо, хорошо, без проблем. Все услышали? Да, да, да. Прекрасно. Значит, дело в том, что документы вам предоставляли по адресу регистрации, еще первоначальный кредитор не предоставлял. Не предоставлял. Мой кредитор меня не документы какие И я могу это успешно доказать где угодно. Кредита 24. Пожалуйста. Звоните им, доказывайте без проблем. Да зачем я буду им звонить? Они же, как вы говорите, уже не мой кредитор. Правильно? Ну вот именно. Вот. Они ну, а какой мой кредитор? будет? Если вы любезны. хотите удостовериться в том, что действительно данная организация продала ваш долг в нашу организацию, и вы не просто-напросто манипулируете документами, в таком случае добро пожаловать. Вы всегда можете к нему обратиться. Они вам дадут пояснительный ответ. Так вот, вам, да, вы понимаете, Даже что вы понимаете, готов, да, 1100. Дел... 1100. как вы мне можете, хорошо, для начала, назовите номер телефона, Мы с которого... вы, вам предоставить документы, предоставить. понимаете, пожалуйста, по электронной почте, по, да, по 230-му по 230 230 федеральному закону, прошу. предоставьте мне, пожалуйста, документы как указано в 250 федеральном сказал. законе, а, письменно, письменно, с уведомлением, что значит, что значит на... пойти мне на навстречу. По не надо мне по, не по электронной почте. Не я не пользуюсь не этой пульта. электронной почтой. Понимаете? Хорошо, диктуйте другую. Я не буду вам диктовать. Вы, я не знаю, вы кто. Вы назовите мне ну, хотя бы номер телефона, с которого вы звоните. Вот ваш номер телефона Там сейчас... Вы что, меня с первого раза не услышали? Да мало ли кто мне позвонит сейчас номера Чеченской республики? Вы в Чечне находитесь? Нет, я не в Чечне нахожусь. Нет, а номер ваш определился как мобильная, мобильный номер Чеченской республики. Ну-ка расскажите а, мне, ну, как я такое не может снимал, быть. У, вас плохая, у меня никакая определяет. программа? У меня не программа, у меня обычно просто не телефон, не телефон, который определяет входящие звонки. Номер телефона вашего назовите, пожалуйста. Ну значит плохой телефон. Хороший у вот, меня телефон. Чтобы и звонки, звонки записывают, ну. которые я буду сейчас отправлять вот на сайт студента Крисова. Как я это вы не имеете говорить. понятия? Вы должны мне да, предоставить номер диалога. телефона, с которого вы звоните. Да. На да. этот номер я могу перезвонить, там будет обратная связь. Ну можете попробовать. Ну что значит могу попробовать вообще? В курсе? вы пользуетесь от би я же говорю, Наталья Владимировна, вы можете попробовать? Вы пользуетесь IP-телефонией? Я уже пробовала, я могу сказать, что... Нет, нет, Ну хорошо, назовите тогда абонентский номер, с которого вы звоните. Для какой цели? Ну как для какой цели? Для той цели, что вы не имеете права скрывать информацию о номерах, с которыми звоните. Что еще раз? Для той цели, что вы не имеете права скрывать информацию о номерах, в которых вы звоните. А кто сказал, извините, что мы скрываем? Так вы не называете мы номер. Блокируем. Я вам говорю о том, я вам говорю о том что номер телефона вы не знаете, с которого вы звоните. Вы пользуетесь ip телефонией? что категорически запрещено при взыскании задолженности. Что закончилось Пользоваться IP. IP телефонией телефонии нет? я вижу. IP-телефонии, ну, пользует... а когда. Вы понимаете, если вот э, вы поступаете звонок, у вас написано заблокировано. Просто не, NT <ас> не это не IP-телефония. Поверьте. А что это такой, Одно дело, а когда может, заблокированный в... или скрытый номер, это совсем другие, совсем другая история. Например? Поэтому. Поэтому мы сейчас говорим о том, что. С вами вот я разговариваю, знаете почему? Только потому, что у меня вот пока почему? еще есть свободное время. Вот. И более и того, вас как кредиторов, ва я не воспринимаю до сих пор, до пор до пока не мне не будут отправлены документы, Почтой России заказнуть письмой уведомления <свят> Для того, чтобы и у вас, были доказательства того, что документы отправлены и у меня, соответственно, что вы отправили мне документы. То есть мы тут уже друг от друга не отделаемся. И потом мы будем с вами общаться на тему финансовых сказал, моих э, каких-то мы с вами в диалоге больше ну, возвращаться не будем. Я Нет, вам предложил пусть мы тогда не будем Если решать решение решать... вопроса. не манипулировали документами, как вы это сейчас, но... Вы этим, именно этим и занимаетесь на протяжении всех с вами диалогов, Наталья Владимировна. Вы просто не соблюдаете Поэтому закон, а я, а я вот занимаюсь тем, чем занимаюсь. Закон, я не буду... В вы, нет, вы не, не соблюдаете закон, вы не уведомили, меня? не, Извините, не что, было уведомления о законе? том, что первоначальный кредитор обязан в письменном виде. Фе, вот, с, слов, слов, слов, с уведомлением, с уведомлением. Плюс, Первоначальный кредитор Анатолий Владимирович. А, далее. Если мы сейчас начнем дальше по закону да, проходить и по и, и подойдем к решению Верховного суда, который говорит о том, а что... 500? Пожалуйста. Ваша проблема, проб... это... что проблема в вторичного не кредитора, не это, не это не проблема, ваша не будет проблема, нет, если я не буду, если я, я не буду, ну не суть, не важно, хорошо. Наталья Владимировна. Нового а, кредитора. Документов все, я, я с вами больше к этому вопросу не надо. возвращаться не собираю. Не со стороны компании. У меня нету долга, нет, долг. нет, нет, а продукты. кто сказал, что у меня есть долг? А почему вы изначально на просрочку вышли? А с чего вообще взяли, что я вышла на просрочку? А в этом следуют документы. Какие документы? Предоставьте Которые имеются. Документы. Да нет, что вы, вы сами от них отказались. Как это я сказала? Я не я настаиваю на том, что я, я вам, я готов вам, я вам еще раз, я раз говорю, что у вас на официальном уровне, на официальном уровне, к на официальном уровне, вас уровне вас мне вас ничего вас не известно. Поэтому сейчас, на данный момент, вас, ваши звонки, я я вас воспринимаю, вас я вас воспринимаю вас. только как мошеннические какие-то движение в мою а сторону, задать по... поэтому и за чем изначально поэтому обсуждать с вами свои финансовые вопросы, и он и вы изначально вышли на Поэтому обсуждать с вами свои финансовые вопросы. Я никогда не заикаюсь. Вы покурить выходили, когда я вам говорила, да, об этом? На вопрос ответьте, пожалуйста. Мои финансовые вопросы, я с вами обсуждать не буду. Вы отказываетесь от диалога, верно, понимаю? Почему? Давайте поговорим, но только о чем-нибудь другом. Ну, о вашей задолженности. Нет. О а задолженности с вами Что говорить о верно? Да, да, да, конечно. Хорошо я вас понял, в таком случае вам желаю всего доброго. Ожидайте повторных звонков. Звоните. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. здравствуйте. А с могу поговорить? Ну, вы кто? Можете поговорить, кто вы? Меня зовут Антонов Антон Сергеевич. Сегодня из организации «Сириус Трейд». Ведется запись разговоров. Ну, Наталья Владимировна, для, для индивидуации вашей личности мне необходимо, чтобы вы назвали дату вашего рождения. Ранее ну, я просто что? не вижу, чтобы с вами было взаимодействие. Ну хорошо, по какому, а вы по какому поводу мне звоните, чтобы я вам называла свою дату рождения? Ну тут видите, сейчас замкнутый круг попадем, потому что и пока я не услышу дату рождения, я не имею права вам а, сообщать вашу информацию. Да, ну вот смотрите, закон запрещает. Uh, закон uh, запрещает, uh, вы, вот, вы говорите, как вы называете Сириус. Коллекторская а, коллекторская организация, которая занимается организация. Покупкой долгов. То есть вы, ну по всей видимости, либо купили, либо каким-то другим образом либо получили мой долг. Ну, не суть. Короче, смотрите, Возможно. сейчас вы мне звоните с телефона, номер, который определился, как мы убил. Я определить как вас мобильный 963 и все такое. Ну да, вы Да, да. Ну, ну, допустим, а вот да, вы мне звоните, да. говорите, я Сириус-Стрейк. Скажите мне свой номер, э, свой, свой да, день рождения, дату своего рождения. Я вам ее скажу, когда вы позвоните. 19 А, я думал... Да мне был... ваш так не... что, ради бога, я же вас не буду верифицировать, правильно? Ваш что mm -hmm. мне не нужен день рождения, ради бога. Вы звоните все равно с неизвестного номера. Вы <coughs> позвоните мне, официально. Существует... Ну, на... живете, правильно понимаю? Я все там же живу, конечно, ничего не менялось. Да. Ну видите, в том-то и дело то, что у меня-то есть вся информация, вам -то Ну Ну так ради бога, нечего, так зачем и... зачем тогда я буду в телефоне, я вот сейчас в целях информационной своей безопасности вам это да туда называть не буду своего рождения. Хотите говорите, не хотите, в принципе, можно общаться по посредством. Почты России, правильно? Я думаю, что так будет и надежнее, да, и эффективнее, чем по телефону. Почему? Для меня неэффективно. Ну, письма приходят, а, там уже бывает такое, что долги просуживаются, и сумма увеличивается значительно. Ну и что? Да? Это, это, правда, это же да, ваших ну, интересов, вы правильно? Ну да? это же вы ваших интересов. Там же? Так, ну, какая разница, работаю я там же или не там же? Я вам еще раз говорю, я вас да. не могу. Я не могу быть уверена, что вы звоните от какой-то официальной компании. Ну ладно, видите, я же даже дату... Ой, говорю, дату рождения. Я же назвал... Ну мало ли, что, ну, господи, помню, вы знаете, конечно. эту информацию можно найти. Ну, может быть, вы где-то ее просто получили. От я, вам так скажу. Uh -huh. я вам так скажу. Сейчас вам очень повезло, что организация изначально да, продает долги э, нам. Uh -huh. А какая организация? Мы, мы, мы работаем работаем в рамках федерального закона 230. Мы так. давно уже на рынке находимся и занесены в Госреестр. То есть вы можете зайти на сайт ФССП и найти информацию о нашей организации. Да, я могу. послушать меня по поводу... Если вы вдруг являетесь, я вам еще не договорил. Если, если, если вдруг... вы вдруг являетесь все-таки, да? А нашей должницы, нашей mm -hmm. организации вам будут предоставлены реквизиты нашей организации Или вы можете эту информацию сверить и на сайте ФССП найти информацию тут также первоначальному кредитору которому я вас которого я вам назову вы тоже можете позвонить и уточнить информацию поэтому переживайте бояться вам нечего нет смотрите просто Но, есть еще и другие законы согласен. Вы работаете да, по 230 тридцатому, как вы говорите, но существует да. еще 382 триста 385 статьи статьи Гражданского кодекса, да? Одна из которых, одна одна, одна из которых, одна из которых, да, переуступка прав требований говорит о том, что первоначальный кредитор, когда э, производит вот эту переуступку прав требований, должен обеза обязан, обязан, да, пере, э, э, уведомить должника, должным образом, заказным письмом с уведомлением о том, что mm -hmm. этот процесс состоялся. Не, не так ли? Так гласит 382. Да, у меня, у меня, у меня, а 385 это, статья говорит да. о том, что если я должным образом не уведомлена, то я, в принципе, могу не платить. Обязательно меня никто не, никаких не снимает. Вы можете пойти в суд и в суде доказать свое право требования. Ну ведь так, если вы, если, либо, либо смотрите, есть еще один такой момент, вот мне он всегда очень, очень интересен, вы когда получаете эти документы, ну что, нет, я просто, у меня есть, у меня просто есть еще одно образование юридическое, так вот, э, я так понимаю, что когда вы при, при, приобретаете пакет документов, да, вы, ну, поскольку, если вы являетесь такой серьезной организацией, ну как вы говорите, да, то вы должны быть абсолютно уверены в том, что э, все происходит в соответствии с, с законом. В том числе вы должны быть э, уверены в том, что я была уведомлена должным образом, то есть должен быть... Ни в коем случае. Нет, Мы то ответим, есть вы просто берете... А, ну то есть вы купили... Про... Могут... Ну тогда... Это ваши с ними проблема, а у нас проблем нет. Но я вот вижу, да, вот в публичном доступе, в принципе, информацию о вас на сайте ФССП. Да, да, есть, Сбербанк, да. Да. Да, прекрасно, да, мы да. с ними вот решили вопрос в суде, и они прекрасно получают свои 100 рублей в месяц. Решили вопрос в суде. Угу. 100 рублей в месяц поплачиваете? Да. <звы> а почему так? Ну, потому что вот доходы у меня такие, понимаете. 200 рублей в месяц? Ну почему 200 рублей? У меня чуть больше ну, дохода. 50 я не получаю. Нет, ни в коем случае, чтобы. У меня дети. Я официально состою в соцзащите как малоимущие. А больше, чем они могут, они чем, чем, чем я могу дать, чтобы оставались средства для жизни, да? Я, О, они могут не вообще. Да, это вот замечательно, что вы вспомнили, а вы наверняка также юридически подкованы и имеете понятие тогда, что вы э, изначально, придя в компанию, замедленно знав, что вы не можете выполнять обязательства, не имеете права выполнять этот кредит. Но, смотри, почему, вы, почему? Вы, подождите, вы... у меня, у меня, у меня, это... у меня э, изменилась просто ситуация, да, вот жизненная и финансовая. Нет, ну, если будет доказано на тот момент, что вы финансово э, не нет... могли... Оплачивать. этого Если не это будет выяснено, будет. это раз, как бы в любом случае у меня на тот момент было, был доход другой и я была в состоянии, могла платить, поэтому ну, можете выяснять, конечно, это же ваше право. Но на данный момент, смотрите, пока я все-таки данных от вас не получу, uh -huh. и в любом случае вы же понимаете, что суд будет на стороне э, организации, да? Если организация той, докажет, выкупает, конечно. Долги. А ну, если не докажет, не то. Вы можете предоставить, все этого будет достаточно. Ну, вы, вы можете предоставить его в суде, конечно, но мне-то вы его не предоставляли, не, не предоставляли, правильно? Ну а мы не обязаны же. Не обязаны, но... Конечно, но а по 385 я тогда, ну, если вы не обязаны, то по 385 я никому ничего не должна получить. Вы можете да? потом обращаться, а вы будете обращаться потом к приставам, прийти и сказать, вот, допустим, та организация мне не высловила... А зачем а приставы? Это, это все будет решаться в суде, причем. правильно? Судья, как бы, мы будем... Вот, если будет обязательный процесс, правильно, и тогда... В любом случае все равно присудят. Там потом будут разбирательства с той организацией, но долго все равно присудят. Ну, посмотрим еще, присудят или нет. Хорошо. А письмо, говорится, вот в этой статье или про правительство уведомления нет Это там про, говорили... а, а, что, про уведомление про... ну почему уведомление а вы почитаете что... почему про уведомление письмо а, уведомленно... письмо с... Уведомленно... с уведомлением для того чтобы были доказательства того что вы отправили а я получила понимаете письмо с уведомлением про получено, а там ничего не сказано. Ну хорошо, подождите. Смотрите, а? да, ну, май, если у вас хорошо, есть время, да, давайте да, я вот да. сейчас да. открою. Ну, да, и посмотрю. Вам прочитаю эту статью. Я могу повысить вашу юридическую грамотность, если вы того желаете. Давайте посмотрим. Ну, давайте. Если у вас э, быстрее это случится, то тоже хорошо. И сейчас попробую. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> <решит> <решит> Можете сказать, кто первоначальник и кредитор? Вы же все равно много сказали не про то, что у меня долги и все остальное. Но вы уже сказали, вы уже в я, запись я, разговора я сказали правильно. о том, что, нет, нет, что нет, есть нет, задолженность. Я информацию смотрел. Про задолженность я и говорю, возможно у вас, видите, уточнение. Нет, вас я только ФССП прочитал. ФССП, то, что ФССП, она же к вам не имеет отношения, это задолженность, правильно? Ну, это же а публичные. Нет, да, но да. я имею не в виду той задолженности, по которой вы звоните, возможно, да, которая, возможно, существует. Она же не имеет отношения к той, которая на ФС. Ну, это вот я вижу, если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе письмо. прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск, вызванный этим неблагоприятным для него последствий. Но письмо про заказное не было сказано, и письмо возможно. Вы получали. Возможно, получали, но где-то мудро. Ну, так... Нет, я а. не получала, понимаете? Вот я говорю вам о том, что я ничего не получала. А вас я слышала Никаким образом, сам должно быть. Но со своей стороны, да, если вы все-таки являетесь идти с нашей должницы можем ага. на адрес электронной почты? Нет, на электронную почту по не нужно. Нет, нет, нет. На электронный адрес мне, пожалуйста, ничего не отправляйте. Электронной почты. я не пользуюсь. И электронная почта не является способом уведомления. Тем более, сами а говорите вот про письменную. Такое. Вы сами говорите о том, что... Ну, у меня зависит, ну вот, не знаю, вы сами говорите о том, что это в законе написано о письменном уведомлении. Нет? Ну, это так. уже с нашей стороны будет воспринято как манипуляция документами, вот и все. Ну, это не манипуляция документами, поверьте. Ну, а ну что? опять же, еще раз говорю, Я что если факт, допустим, какого-то ну, там переустучки... поговорили, и вы уже дату бы рождения назвали. Нормально бы пообщались. Нет, ну мы можем нормально общаться, хорошо. кредитор. будет известен, и суммы, и все. А, ну... Следующие сотрудники звонить будут, когда они уже не будут спрашивать для рождения. Ну они вы будут просто виду, говорить Если все, вы сейчас все, ее да? назовете. Нет, Нет, я имею в виду, если вы назовете ее сейчас. То... Ну, ну хорошо, давайте, не я не вам будет. назову свой день да, рождения. Вы же прекрасно понимаете, что вы общаетесь да. со мной. Все, да, ну да. давай поговорить. Изначально был кредитор, двадцать четыре кредит в семнадцатом году. Кредит двадцать четыре онлайн. Я да, первый онлайн, раз онлайн, вообще взрыв, слышу. Да, Ой, да. давайте, давайте, давайте через суд, потому что я вообще не знаю, кто это такие. название, может быть, они название обменяли, как-то по-другому назывались. А ну-ка уточните, это вот... Вам, не... вам отсылали уведомление на адрес электронной почты, Собакам Когда? Не не Ой, честное число Сейчас? мне не указывает. Вот, видите, уже не пользуюсь, не пользуюсь я ей уже давно. А там еще знаете, какой момент есть, угу. э, что вы, когда оформляли вообще какой-либо кредит, Ага. Не да, там онлайн, займ ага. э, был или еще что-то. Вы на себя брали ответственность так. за тем, что вы следить будете за состоянием своего лицевого счета. Это пункт обязанности сторон. Так. Так вот я вам говорю, Теперь что я не первый не раз не слышу слышно, о таком кредиторе. От, от, от, вот вы название мне сказали, э, первый да. раз вообще слышу. Да, да, да. Не, не знаю таких. Давайте посмотрим его юридическое ООО МФК Кредитех Рус это юридическое название. Угу. Ну, не знаю. Ну, я говорю прям, прям с радостью 304. прям с радостью встречи в суде прям с удовольствием. Ну, изначально будет изначально будет это по 126 без присутствия сторон. А ну так, так это я раз. отменю. Да, я уже понимаю, угу. что вы его отменили. Да, дальше, да, да. Это, это потому товары. что, да, там только, только, только вот, только из СКВ. Да. То есть вам надо будет убедиться, да, что вам да. сказали документы? Конечно, надо, чтобы... конечно, конечно. Потому что вот понятия не имею даже о таком кредиторе. Это я вам прям сто да, процентов говорю. Да, что вы будете нести... Э, Судебные издержки всех платят. Да, ради и, Бога. За да, вопрос, просто ну, сначала надо будет доказать, что о, я действительно брала Но что то какое-то займ. Вот, понимаете? Это, что, это что я, например, знаю, а что и у меня... 393-я вы тоже про нее, да, знаете, про убывшие компании кто? Ну, кто это, это будем посмотреть, это в суде. Какие убытки? Да. Вот смотрите, убытки компания понесет в том случае... Ну будет же работать, да, и с кого есть Ну, да, это, ну, необходимо это знаете, в, край, в случае какая-то необходимость. У вас, понимаете, так, это, это не необходимость, это... Ну, знаете, нет, нет, нет. Я понимаю, о чем вы говорите. Нет, это тоже будет оспорено в суде, это не будет убытками компании, поверьте. Ни один судья и ни один судья это не примет во внимание. <кös> <кös> а ну, все ну вот, ну давайте хорошо, вот давайте дойдем до, до суда сразу могу сказать, не надо, вот вы, вы будете судебный приказ, судебный приказ, там тоже же вы оплачиваете пошлину и возвращать эту пошлину при отмене, при отмене судебного приказа я не буду, вы прекрасно понимаете, знаете это, вот поэтому ну no вот, ну а ну если только так, конечно, ну давайте тогда помочь им друг друга. Да. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, вы меня слышите? Слышу. Компания «Сириус Трейд». Разговор ведется в записи. Меня зовут Лесной Вадим Сергеевич. Угу. Скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, это вы? Да, я. Хорошо. Yeah. Я звоню вам по поводу вашей задолженности, uh -huh. вы кредитовались в микрофинансовой организации «Кредито-24» uh -huh. в 2017 году uh -huh. на 16 279 рублей 90 копеек. Uh -huh. Остаток по данному займу 33 561 рубль 2 копейки. Скажите, uh -huh. пожалуйста, почему не выполнили свое финансовое обязательство? Скажите, пожалуйста, почему я вам должна об этом говорить? Работаем. Получается, по договору цессии 382-я договор субъя микрофинанс... первоначального кредитора можете получить. Да. Ну, почему я должна получать, если он должен был мне его отправить? Ну, как? Так, почему он вам его не отправил? Кто он такой а, Ну, потому что, если бы отправил, то я бы его получила, правильно? Ну, а почему вы его не получили? Ну, может я, быть, я потому, может потому... Да я очень хорошо проверяю почту, не поверите. А почему вы сами не следите за состоянием своих финансовых обязательств? В смысле, подождите, заемчик при здесь я сам, сама ну, должна... Заемщик, когда... Заемщик... Когда, за... э, когда кредитор переуступает право требования, э, согласно двести му федеральному закону, он обязан в письменном виде э, заказным письмом с уведомлением эту информацию отправить ну, уже должнику. Фердитор. Фердитор. Правильно? Фердитор. Он это, он этого не сделал. Вы меня фердитор. тоже никаким образом не оповещаете и не, не, не даете о себе знать, ну, как бы, на юридическом уровне. Да, существует еще 152, по-моему, 152-й федеральный закон, правильный, э, 18-й. Поэтому, ну, по нему вы тоже обязаны взаимодействие с со мной давать мне абсолютно точную верную информацию и подтверждение того, что вы являетесь, не по телефону давать эту информацию, что вы являетесь моим новым инквизитором. Не так да. ли? То есть вам нужны документы в Абсолютно верно, да, конечно. Обязательно, смотрите, да. при, при получении документов вы обязуетесь а, оплатить... Послушайте, сумму, мне вы полностью. уже звоните месяца два, наверное, если я не ошибаюсь, и все время вот этот торг идет. Вы отправьте для начала, чтобы я была уверена, ну, чтобы что я, да я сейчас с вами обсуждаю... Вы обсуждать... сотрудников манипулируете просто этими документами? Да, вы и, и как... как еще что что раз ответьте мне на вопрос, как, могу... как можно манипулировать документами, которых нет. Мы вам и вам мы сейчас нравится. с вами общаемся. Я с вами сейчас общаюсь так, знаете, вот просто потому, что не есть на это угу. время. Я вас не воспринимаю как моего нового кредитора, понимаете, и обсуждать с вами, буду Кого? я платить или не буду я платить. Я, не, я как бы не собираюсь и не планирую. Uh -huh. Понимаете, мне нужно знать, что вы хотите, <coughs> какое вы имеете к этому отношение. Я должна видеть этот документ, подтверждающий, что в по процессе вы все-таки стали обладателями документов. Ну, а что, что произойдет потом, скажите, пожалуйста. Да откуда я знаю, я что, Ванга, что ли, чтобы предусмотреть, что произойдет ну, потом. Если вас что-то не устраивает, и... если вы не хотите мне отправлять документы, и у вас есть э, какие-то э, ко мне финансовые э, э, моменты, да, во взаимоотношениях со мной, то э, никто вам не мешает идти в суд, доказывать там право, свои права, и решать этот вопрос уже в судебном порядке. Понимаете? То есть, понимаю, уже, понимаю, что, Вот поэтому как бы вот вперед из песней. Понимаете, о чем я говорю? Что понимаю? Ну, вы скажите, при получении документов... Да я не буду, я, я еще раз говорю ага. вам, вы их еще не отправили, эти документы. Это раз, вы их уже месяц, два месяца отправляете, не отправите. Во-вторых, я не предсказательница, я не знаю, что будет. Может, через то, к тому моменту, как вы мне их отправите, я уже жить не буду, понимаете, буду мертва. Вы думали об этом? Почему я должна сейчас вам об этом нет, говорить? Нет, я не, не думала об этом. Ну, вот видите, а вы подумайте, что все возможно в этой жизни. Поэтому вы их сначала отправьте, либо свяжитесь с кредитором, который вам предоставил как бы ложную информацию, получается, о том, что он меня уведомил, да, и вы приобрели пакет документов, который, ну, по большому счету, ну, юридически неграмотно, а оформлен как минимум. Свяжитесь, Хорошо, выясним, это в ваших интересах, вот правильно? правильно? Ну вот, все отлично, тогда. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Баланс, всего доброго.